Значит, мы с вами находимся в центре Майдану Воли. В этой церкви он когда-то будывался как костер, значит, и рядом с ним был доминиканский монастырь. Мы будем идти по этой улице, мы видим этот храм, храм будувався 1770. В значить, побудований у стилі построен в стиле позднего барокко. Ну, Поздний барокко, барок, это такой стиль в архитектуре, можно сказать, святковый. Вы ви видите, он был передан переданий церковной громаде, и с того момента сейчас тут греко католицький храм. Мы до него подойдем, вы зайдете, там очень гарна аура, заходите в греко-католицкий храми можно в любом вигляді без головных уборов, без спидниц, без ничего. У них основной принцип – люди, хочуть хотят в церкву, должны идти в любом виде. Звичайно, он должен идти в місто где основывалось мисто ну, Давайте сначала я уже сказал вам про то, что была Киевская Русь, это было Киевское вот в период Киевской Руси тут было поселение славян, его называли Топільче або Сопільче. Вот из названия города Тернополь, версии названия этого города Тернополь, одноименный готель Тернополь. Трук Зірковый, если кто-то будет иметь желание куда нибудь самостоятельно приехать, вы сможете поселиться тут или через над озером. С того боку есть готель Галичина, также Трук Зірковый. Это такой, более-менее, поцелок для туристов и для подорожков. Так, давайте пройдем, посмотрим, и дальше на поверок. Это життя, и люди застыкнулись в силу для води, потому что они поминутся, и в плане обороны, потому что с этого боку де озеро, коли до озера, когда доступиться до замка было достаточно проблемно. Перед нами мы видим герб города Тернополя. Вот видите, выложенный на плитке, значит, на, на гербе Тернополя сображен самопись, мы видим панораму с этого боку. Внизу мы видим готовый герб, который <піллявший> называется "Делива", с ришками до горы, ришка, видно зирка. Это, эта композиция называется "Делива". Это герб на эти роду стран. Ну, чему Трактуют по-разному, но, ну, однако, бы, что, с этим темами можно проводить национальные. Если вот там, значит, что рыба. Тернопольский став стал за третий раз на три года. Эта рыба культурировалась в Польше и так далее, и в чём был очень серьезный залит. Раз вода, значит, что? Млини. Было четыре млини. Моловое зерно, мука, выпекали клей. Раз вода, в другую утворивалась, что? Лит. Значит, этот лит вырезался кубами. Перем... Um they also have В 30-30 лет вы сможете зайти, если вы имеете желание, поделитесь. По проекту архитектора Мишкинского Роспитный художник в стране. Добудована в стиле барона. В определенной кирилле она не использовалась, mm -hmm. то есть строительство, как храм Святого Винцендія. Позже, как православный храм, позже была закрыта аргентской властью, Были склады, была картина галерея, в 91-м году повернута церковью бумагу. В данный момент храм. Белоруч вы увидите памятник, там, бедя церкви, кардиналу Йосифу Снегоно. Он находился на территории Тернополя в района, где Если кто-то на Зарванину, там праворуч есть этот населенный пункт. Если не ехал, то вы видите, что там очень интересные места. Леворуч вы видите, праворуч, вы видите, есть очень хорошая схема города Тернополя в Сароклик. Takie. Takie. Takie. Takie. Takie.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 Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль. Любомль.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 Я знаю, что полянка, правильно? Я она не жива. це ты такой африканец, это, кстати, подарок колишних А что тут эти которые переехали в Америку. И он приехал сюда и подарил культурную композицию, которая называлась «Не под стола встреч. Это вот две дамы, которые разговаривали. Алле, какие какие у них подготовленные семинарии, для того, чтобы регулировать церковный корень. Мы ведь любовь до музыки, любовь до песни, мама тут постила, але зачем столько всего, чтобы не было? Благодаря да, Удобно. А вы с есть, А с пересадкой есть. А, Без пересадки? Нет, Мы даже делаем, не делаем, как это сами делаем, как это работает. это